Привет, ты на канале Мистическая Корпорация, мое имя Тимофей Данишевский. Вот я восстановил свою работу, скажу честно, оделся очень легко, добрался сейчас до этого дома, вот, взял с собой свои вещи. Все остальное ЭГФ так что я хочу сказать сегодня об этом доме в этом доме 20 лет назад последний раз люди жили долго то есть ну это была дед и бабка и они жили в этом доме пока их не забрали дети в город для дальнейшего проживания они сейчас там живут у них все хорошо поговорить с ними у меня не получилось так я не знаю контактов, я не знаю, где их искать и все остальное. <coughs> Собственно, после этого здесь жило еще три человека. Первый человек заехал, не прожив и полугода, съехал отсюда. Его я тоже не смог найти. А про интервью и то, как я пытался пообщаться здесь с местными жителями и расспросить о данном доме, все было безуспешно. Uh, вместо ответа я получал просто отвод глаз или какое-то негативное, знаете, отношение к себе. Не то чтобы даже негативное, просто не, не, полное нежелание говорить о этой локации, о этой хижине. Со вторым случилось то же самое, чуть больше четырех месяцев, наверное, ну, тоже где-то около полугода, тоже парень отсюда съезжает, и последним была девушка тоже так же. ровно полугода, и она съезжает. Собственно, какие ходят слухи об этом доме. Я еще не заходил внутрь. Вот только что подошел к данному строению. Присел, разложился. Собственно, разложил сумки. Поставил и решил записать вам вот это вот такое небольшое вступление. Что заставило этих людей так стремительно покидать этот дом? И где они сейчас? Почему у первых? живших здесь людей не возникало никаких проблем. Но после того, как они съехали, все трое человек остальных испытывали здесь явно какой-то дискомфорт. Слухи ходят о том, что здесь слышали... Последний жилец, который здесь был, это было не так давно, он скажет, лет семь назад, он рассказывал местным, что слышал крики детей. Видел по ночам, когда вставал на окнах, следы крови, отпечаток маленьких рук. Но когда он выбегал из хаты, прикрывал там глаза и снова смотрел на эти окна, ничего не видел. Я не знаю, это кажется чем-то загадочным, я думаю, это по моей счастью. И спасибо человеку, который меня сюда пригласил. Также хочу поблагодарить одного из подписчиков, это Ольга Борисовна, за то, что поддержала меня донатом. Больше никто, ни один меня донатом не поддержал, к сожалению. Но я все равно нашел силы и средства, чтобы поехать и снимать. Но не будем о грустном. Сейчас я отправляюсь внутрь. И мы посмотрим, что же внутри в этом доме. Ну что, друзья. Я уже в коридор занес пару своих вещей. Сейчас покажу вам снаружи немножко дом. И вот последняя сумка здесь. Очень неудобно пролазить потому что тут все может рухнуть. Вот, сейчас покажу вам дом и будем залезать внутрь. Особо. Ну, с этой стороны он заросший заросший ребята так что так как есть отправляемся внутрь так. Извините, сейчас камеру может немножко трясти Фух, пугал. Да, отвык я немного давно уже не ездил никуда. Пока вроде все тихо. Никаких серьезных. Я по крайней мере ничего не слышу пока что. Так. Ну что, я думаю, тут тут особо смотреть уже не на что. Заходим в дом. Прощение. Фу. Фу. Фу. А, ну ты меня напугал. Фу. Вот дико не люблю, когда меня такая хер пугает. камера выключилась вы видели это там только сейчас только что в воздухе висело два ножа опять ножи почему мне так не везет А второй, где где второй? Шесть твою мать? Какого хрена нахрен тут происходит? Че, жесть. Прикол, что ли, такой? второй нож. Уберем Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Опа, стаканчики я его вывалил, когда убегал. Вы это возможно последний 13 13 августа символично не говорить что это пятница в а, понедельник Фух. специфичное начало ничего не скажешь здесь кто-нибудь есть? Так, ладно. Сейчас проведём сеанс эгэв здесь. Прямо в этой активной комнате. Ничего страшного. Это уже хорошо. Именно за этим я сюда и приехал. Значит, в дальнейшем сейчас мы проведем еще пару ритуалов. Возможно, получится это все усилить и узнать. Все-таки пообщаться по ИГРе. Простите. Так, друзья, все. Я разжег свечи, поставил их. Вот, в пике активности в этой комнате. Потому что здесь пик активности. Вы сами видели ножи? И здесь действительно что-то есть. Твою мать. Твою мать. Качали, качаются, ребят. Или они качались? Если здесь кто-то есть... Качни эту качель сильнее. Прояви себя. Фу, у меня мурашки по, всем коже, по всей коже, короче, по всей спине. Если ты здесь, и это действительно ты, качни качель еще сильнее. Ладно. После того, как я поставил свечи. Черт. Так, здесь пик активности. Вы сами видели, ножи отчетливы. И, возможно, это сейчас стоит позади меня или рядом со мной. Я сейчас вынужден выйти на улицу по нужде. Я оставлю пока камеру здесь. Пусть снимает. У меня отсутствие. Куда ее поставить? пусть снимает все, что Друзья, мне сейчас вот реально становится уже очень страшно. Потому что я, возможно, это моя невнимательность, но все, что происходит, происходит здесь, и то, что слухи ходят какие об этом месте, начинает походить на правду. Потому что смотрите, что я заметил, пока выходил, скажем так, в туалет из дома, оставил там камеру, вы сейчас просто будете в шоке смотреть. Смотри, что это такое? Это отпечаток же против. Твою мать! Фу. Реально. Это реальный отпечаток руки. Реальный отпечаток. Какой-то шум внутри. И он то есть не стирается, он ни хрена не стирается. Что за шум? Да если... где игрушка? Время 22.14. А стрелки по-другому были. Всё, камера отключилась Фу, не получается зарубить происходящее здесь меня уже до чертиков напрягает я думаю самое время заняться сеансом гэф не но ну, ребята хотя бы потому что но это вообще полная жесть. Это полная жесть. Надо было... Сколько здесь температуры? Потому что я почему-то мерзну. Ты что, тоже сел, что -то? Тринадцать? Одиннадцать? Одиннадцать. А когда я приходил, было 15. То есть температура на 4 градуса здесь упала в данной комнате. Это еще не говоря о том, что горят свечи. И не одна свеча причем. Так, давайте попробуем ЭГФ. Сейчас мы спросим по ЭГФ. Попробуем выйти на контакт с этой сущностью. И почему-то мне все подсказывает на то, что это ребенок заметьте ну да эти качели могли здесь повесить и до меня и кто бы это может быть дети здесь играли я не знаю но, но игрушки и выходки палатки этого призрака этой сущности полностью показывают то что это игра это как будто ребенок пытается с тобой поиграть хотя ножи но они не летали в меня конкретно нет это все похоже на какие-то шалости. Именно поэтому, я думаю, мы сейчас приступим. Я хочу провести один эксперимент. Нашел еще одну игрушку, она лежала здесь. Я хочу положить ее рядом с той игрушкой, с которой положила эта, эта сущность. Я думаю, ну, неважно, что я думаю, понесет это какой-то результат или нет. Давайте попробуем. Я положил рядом игрушку. Так, Ну а мы приступим к сеансу Греф. И будем надеяться, что нам действительно кто-то ответит. Я очень хочу этого. И не дай бог я прав. Кто-нибудь есть? Ты проявлял себя сегодня? Не буду задавать таких вопросов. Ответь мне. Выйди со мной на контакт, давай пообщаемся. Кто ты? Игра. Хорошо. Ты хочешь играть? Да. Ты здесь раньше жила? ИГФ приходит конец, он уже начинает работать через раз И пора от него избавляться Ты здесь раньше жила? Ты здесь раньше жил? Давно? Что с тобой. Что с тобой случилось? Ответь мне. Ты погиб в этом доме? Нет, это... Утонул в речке, которая рядом находится? Да. А как ты здесь оказался? Я сюда прихожу. Как это ты сюда приходишь? Скучаю. То есть ты здесь не застрял? Нет. Ты приходишь, потому что скучаешь по этому месту? Кто здесь еще есть? Есть еще. Но оно тебе не мешает? Оно тебе не мешает? Нет. Хорошо. Я могу что-то для тебя сделать? Ответь мне! Ты еще здесь? Ты еще здесь, друзья. В общем, только что мы уже с вами сейчас все узнали. Все, что можно было. Этому мальчику, к сожалению, помочь я ничем не могу. Но я и рад, что он... То есть... Ну, вы все, в принципе, сами слышали. Я не буду ничего добавлять к этому. Я думаю, просто душа ребенка сегодня с нами. Вы это увидели. Решила поиграть. А собственно поиграть... Я переверну камеру, чтобы вам было лучше видно. Вот этими игрушками. Я думаю, это самый... Да, страшный выпуск. Да, мне было жутко. Меня напугали многие вещи, но знаете, вот сейчас уходя отсюда, мне даже как-то спокойно. Как-то, не знаю, первый раз, наверное, я снимаю такое видео, где мне реально я ухожу и мне действительно спокойно. Так что я думаю на этом все. На этом все. Я я собираю вещи. Кажется,